Если пророк не ошибся, лагерь клана Песни Войны лежит за этим гребнем. Пора готовиться к бою. Ты прав, Керн. Я и представить себе не мог, что однажды подниму оружие против своих же собратьев. Запомни, Трал. Чтобы спасти своего друга Адского Крика, ты должен заключить его душу в камень и принести его в мой лагерь. Только так мы сможем освободить Громаша от власти демонов. Я благодарю вас за помощь, госпожа Праудмур. Но все же я никогда не думал, что наступит такое время. Не ты один. Я вернусь в лагерь и постараюсь помочь вам. Удачи, господа. Вокруг тебя неистовствуют духи, юный вождь. Они чувствуют твою боль и скорбь. Керн, адский крик дорог мне как брат. Но им и мы его кланом завладели демоны. Если я не спасу его, мой народ обречен на вечное проклятие. Приветствую вас, ребятки, на канале Роли Онлайн. С вами Росси, это Warcraft 3 Reforged, последняя заключающая миссия за Орду. И мы с Тралом отправляемся с его другом Керном спасать адского Крика. Для этого нам нужно его победить, заключить его душу в камень и принести нашему новому союзнику Джайне. Ребятки, если вы еще не подписаны на канал, обязательно это сделайте. Ставьте лайк, оставляйте свой комментарий. Подключайтесь ко мне на Patreon, если у кого-то есть желание поддержать канал рублем. Ну а если нет, то в любом случае спасибо, что вы есть, смотрите и принимаете участие в развитии канала. Итак, начинаем. Значит, давайте сначала посмотрим, что тут у нас есть. Три у нас работает тут. Амолет энергии. Возьми камень души, это его нужно. Можем мы теперь прокачать? Так. Я вождь. Ну, В принципе нормально у нас грядка здесь есть уже. Отправляемся. Хм. Немножко подраться. Хорошо. Разу да? наверное. Да? Хорошо. Усилить. Сила сейчас. несомненно чем с радостью не очень-то оно и надо Ишь, ну, пора я вот что думаю это ж, по идее если эти орки напились крови отравленной с то радостью то это получается что они и не нас обычных орков значит это будет тяжеловато Гарпи получили по заслугам слиток маны, не надо нам. Пока возвращаемся обратно. Так. Так, так, так. Работа сделана. Сразу хочу. Чего хочешь? Проучить улучшение для знахарей. Мне, если честно, это очень зашло, очень понравилось. То, что можно ставить исцеляющий ТТМ. Прикольненько, так это, мне кажется, это спасает Сила наши войска очень честь. даже. Идем дальше. Хорошо. Ну, зараза, это ж адский крик, и он, блин, сильный будет в том плане, что если Дабил. он будет использовать ультимативную способность в плане вихря, то он будет нас нормально Хорошо. прожимать. У нас два героя, мы сможем его законтролить, да, и заставить, как бы, и его поджарить. Что-то тут все пустоватенько как-то. О, источник здоровья. Сейчас подеремся. Да, вот так вот, вот. а думали, что они привык, что. это еще дурачок да, этот воскресится. Капюшон из воротливости. Хорошо. Постоим, полечимся пока. Самого Никто не уйдет. Так. С удовольствием. С удовольствием. Так тут еще достраивается. Давайте по чуть-чуть, наверное. делать вот так у нас мало древесины как обычно не хватает древесины это будет сейчас как улучшим дом вождей Это просто орки смотрите 2840 724 у обычного орка 700 и 18-21, да, согласен, у них, конечно, войска будут посильнее. Хорошо. Улучшение ну, Джайна, думаю, отобьется десятый уровень, грех не отбиться. Да, вот клан песни войны тут у нас Твоя стоит. Жизнь, вот Это, ты Теперь мы служим Это хорошо мы вас немножко отрезвим Сила О, уже на нашу базу напали кстати напали они так очень даже неплохо Придется возвращаться. У меня тут да, есть волшеб. немножко войны. За на Никто не уйдет. Что Рас. Рас. Закошмарили моего штамана. Устраивал, выстраивал оборону, пришли все разломали, да? Октар, кого убить? Так, это у нас есть. Значит, сюда. Вот так, вот. Опять же, не хватает хрена мне не хватает Готов дерева. Готов вкалывать. Готов вкалывать. Отомстим за Золджа. А так и неспокойный. Хорошо, да, хороший прикол, но. Хорошо. Я не вижу, кому это можно дать. Работа сделала, хм. Так работа сделана. Чего хочешь? Хорошо. Сила и честь. <тум> еще один лагерь его. А, это а еще и родник один здесь. <тум> Минус шаман. Хорошо. Мдабл. Hmm. Сила печая Исследование завершено. Хороший выбор. Hmm. Вот здесь у нас. Угу. Его охраняет два стража ужаса. Так, ну мне в принципе. А, здесь нету. Ладно, крошера в любом случае возьмем. Трал, небо бывает Это не просто буря. Великие предки. Держитесь! Легион. В бой, войны! Мы должны добраться до адского крика, пока еще не поздно. Это Робода Легион, сделала. который пылающий. Я вождь. был. Хорошо. А базу союзников навали. Ну чего не пошли? Ого, он рубит. Опять, только поставлю, они ломают. Только поставлю, они ломают. Что там отбился союзник? Отбился. Сила, так. и М -м? Крошер Всего вам тут поможет. Козырь. А вы, наверное, даже сюда. Да. Вместе с о? этими мальцами-удальцами. Кстати, я что-то не обратил внимания, у меня, наверное, нету зверинца. Да. С удовольствием! Нет зверинца, нет о -о, кентавров, Хорошо. дружочков. Есть mm -hmm. подрывники, так, так, так. На нас напали. В а прям чест. ворвались. Работа с Да, Хорошо. Так. Да. Вот тут заодно подлечитесь. Чего прикажешь? Немножко. Да, Сила и честь. Посмотрим, что здесь на возвышении. Хм. М -м, еще один ноги. Сила работа, и честь. Никто не уйдет. Набу. Исследование завершено. Исследование завершено. Золот срока! Хорошо. Будет сделано. Золот срока! Несомненно. А честь и славу так сказать, подлечьем наших дружочков. Вы знаете, они такие, не и страшные, если так разобраться. Очень вполне легко они сносятся. Там пусть пропадают. Так, тут почти достроили... Ты его да? прикажешь. Никто не уйдет. Твой час пробил. Он хорош. Там еще mm -hmm. дальше базы нет. Смотри, у него стан. Хорошо. не успел спасти его ну, ладно маны почти не хватает сейчас наверное просто возьмем сделаем по-другому немножко трубака тоже пал инферно на помощь хорошо так они там живут поджал меня так идем отхиляемся возле фонтана нам нужно пополнить наши силы чего хочешь хорошо Пойдем. Короче, один голем убил почти все. Мдабу. Бата база. Готов. На базу союзников напали. Постоянно теперь он ферна будет падать. Исследование завершено. Так. готов? Да-да. да Готов да. Да, да. У нас теперь финансы позволяют вести разгульный образ хорошо жизни. Бывает. Так, это получается вот вход, да? Сила и часть. Ну да. Вот того основной вход. Мы завершено. поднимаемся вверх, проходим через Готов этих галовать. демонов всех и попадаем к нему. Понятно завершено. Понятно, тогда собираем войско. Собираем войско. Значит, рубака, рубака, рубака. Охотник, охотник, охотник. Работа сделана. К ним добавим одного такого знахаря. и к знахарю добавим налетчика и кода завершено а ну Я... вот, зараза и прям этих заставил моих крестьян Да. Молчать завершено. план. Да. Странно разбил, падла. Макригар, жизнь принадлежит орде. Так, это все хорошо, но да, вот эти появления. Да, да инферно прям Стежнахры под место вызывали. добычи с удовольствием хорошо хорошо если подумать пора так, за дело. готов у нас отряд 1 отряд 1 готов принадлежит орде дальше мы будем собирать отряд 2 Сейчас ярость изучим не в принципе я думаю сейчас два отряда соберем и можно будет заканчивать это за их за раз где на базу союзников напали. нормально вызывает... Работа сделана! С Давай. удовольствием! Работа сделана! Не надо, наверное, поставить, я так подумал и придумал, что работа надо поставить сделана. одну землянку. Сделаем! Лучше чего, чтобы они могли в нее забежать? Хм, молча ждет. <свят> чего хочешь? отомстим за Золджина. кстати можно с исследование завершено работа сделана Но джайна повела своих ребятушек в атаку сейчас мы посмотрим и что смотреть надо Сила помогать и часть хорошо Клетки надо глянуть, что там в клетках, кто там сидит. Сила. Работа сделана. Работа сделана. Чего хочешь? Сделаю. Не успеем, конечно, помочь, но. А вот если бы там джайна была... Ними о... Это против Я нас. А а нас Хорошо. Да, Домаш. Домаш. Домаш. Ну, сразу баф получил наш корешок. Волков еще призовем. Плохо, я так упустил момент. А базу а дело. Хорошо. Блин, никого тут нельзя оставить без внимания. Будет стерпно. Сила и честь. Не получится мне сделать два отряда, так раз два, три, четыре, пять, пять человек а мне не хватает. Пять человек мне не хватает и это будете вы только скажи сюда. Хм. вот так мы совместными усилиями вместе Хорошо. с альянсом смогли победить Почему нашего общего взял? врага да вождь Низкие расходы все равно у меня остались Так, ждем подкрепления И идем дальше Здесь пока потихоньку будем отстраивать Еще отряд альянса собрался Он надлежит орде. Чего ты хочешь? Приказывает. Пять а -а -а. ну, двадцать пять. вообще Сюда. такой кто-то больной, больной. Так, пока там накажем. Так. На нашу а не надо полечиться Знаю немного. Себя, Бури, тут. Да. Тут напал. Зато башню спас. Послава, Погиб смертью храбрых, но спас. Нет, не спас башню. Исследование завершено. Так ладно, тоже сюда Чем пошли, короче. Пошлите, брат. И честь. Да, был. Хорошо. С радостью. Слушай, неспокойный. Нет маны. Хм, там я так думаю еще одна база. Дабу. Ну да. Бой, час, Сила и есть. Да, несомненно. Никто не уйдет. Никто не уйдет. Хм. Ну что? Хорошо. Горошевский крик. Громаш, ты должен пойти со мной. И куда же ты собрался вести меня, щенок? Наша судьба вот-вот свершится. Теперь наш повелитель, владыка народ. Кто? Ты понимаешь, что говоришь? Трал, ты всегда считал, что демоны заразили наш народ порчей. Но это лишь часть правды. Тогда на Дреноре мы покорились им по своей воле. Я и другие вожди. Мы пили кровь Монорота, Траул. Мы сами навлекли на себя это проклятие. Ты сотворил такое с нашим народом по доброй воле? С, с радостью. А, можно было с ним не драться. Ребята, все возвращаемся. Я-то думал, здесь его убивать надо. Его даже убивать не надо было. А что, другого пути нет, только вы идете по-странному. Да, как заходили, так и уходим. Хорошо. Да. Зачем мне идти через их базу? Волки можно. Волкам все да. позволено. Приказывай. Сила и честь. Чем могу помочь? Духи неспокойны. Да, вождь. Приказывай. На нас напали! На нашу базу напали! Чем могу помочь? Духи неспокойные. Беги, беги. Беги куда бежал. Да. Нету тоже. Получше будет. Ну ты все Интересно, значит, гороши мы спасем А всех остальных горков получается в расход? Как-то не по-пороче ему получается Несправедливо Хорошо да Громаш, крал, мой разум прояснился прости меня прости помолчи сейчас ты должен помочь мне спасти наш народ монарот мы должны сразиться с монаротом в каньоне тогда пойдем мне уже не терпится встретиться с этим ублюдком Чишка верил, что тебя можно спасти, но не знал, что загон сжигает твою душу. Признай, мы части одной и той же силы. Гон демонов в моих жилах угас. Я освободился. Нет, друг мой. Ты освободил нас всех. Вот такая вот история, ребята, была за Орду. Спасибо всем тем, кто досмотрел. Ставьте свои комментарии по этому поводу. Спасибо за то, что прошли со мной эту кампанию. Ну а дальше у нас по ходу кампания Ночных Эльфов. Всем спасибо, пока и до скорых встреч.